Uh, так, кто еще не видел, не слышал, не знает, меня зовут Яна. Я из правозащитной организации Human Константа. Я сейчас сначала сделаю небольшую вводную про инструментами, которыми мы можем пользоваться, как функционирует Zoom, что здесь можно нажимать. Собственно, Основное, что вы будете видеть, это экран, где будут выступать наши выступающие. Вы можете писать в чатик, если вы нажмете на панельку внизу, посмотрите на панельку внизу, там будет чат, участники. Вы можете посмотреть участников, можете писать в чат. И когда вы откроете участников, под под этим списком, у вас будет э, реакция в реакциях есть такая кнопка, которая называется поднять руку или raise hand. Если вы хотите что-то сказать, вы можете нажать эту кнопку и я дам вам слово. По умолчанию все будут замьючены, то есть чтобы не было лишних там, случайных или не случайных звуков, эта функция будет вам самостоятельно недоступна. Но если вы захотите сказать, мы вам дадим эту возможность. Также наша сегодняшняя встреча будет записываться, потом мы запись выложим в YouTube, так же, как было с нашими предыдущими токами, поэтому учитывайте это, когда вы что-то там говорите, включайте видео и так далее, чтобы не было никаких каких вопросов лишних. Собственно, это все, наверное, такие правила основные. Сегодня у нас онлайн-ток про Civic Tech, про гражданские технологии, технологии гражданского общества в связи с нынешней ситуацией с пандемией, с коронавирусом. Очень многие организации, инициативы, бизнесы и очень разные люди начали придумывать классные, крутые, помогающие вещи, которые могут решить какие-то проблемы, связанные с ситуацией, могут помочь государству, могут помочь людям. Сегодня мы собрались, собственно, за, за тем, чтобы э, немного послушать, какие интересные события происходят в разных странах нашего региона, может быть, не только нашего региона, и обсудить вообще, как это влияет сейчас на жизнь, насколько это помогает, и что со всем этим будет потом. Э, у нас в сегодняшнем разговоре участвуют э, наши разны, разные друзья из, наших, из разных регионов, э, и, собственно, мы, наверное, Наверное, с чего мы начнем. Начнем. Я думаю, что с наших э, друзей из Украины, э, Дмитрий, э, можете рассказать, э, как, вот что вообще у вас в Украине происходит, какие есть интересные организации, инициативы, о чем вы знаете. А, хорошо. А, у нас много чего происходит, конечно. Но в связи с ковидом а, онлайн ситуация а, такая. Очень много факт-чекинговых инициатив, да? потому что опять-таки все эти мифы, додумывания, паника, все дела. Поэтому Fake наш такой флагманский локомотивный проект, может быть, слышали, вот он запустил такую специальную секцию опять-таки про коронавирус. Vox Ukraine, тоже еще один очень мощный аналитический, аналитический проект издания. Uh, тоже uh, рушит мир и про пандемию. Ну, в том смысле, что она не происходит, в том смысле, что uh, если люди, не понимают и следуют каким-то uh, каким сторонним версиям заговоры и прочего, всего такого. Uh, еще есть еще целых две новых инициативы специально под это. корона uh, Fakes. Uh, там без брехни. В общем, проверяй, не проверяй. Uh, публикуют еще там топ мифы. Um, вот это то, что можно сделать быстро, потому что журналисты, они как бы очень такие гибкие, оперативные, очень такой instant feedback дают. Um, а вот именно разработать какой-то civic tech, это больше времени все-таки ходить надо. Я нашел одну специализированную программу, называется Poboremo COVID-19, да, то есть преодолеем вот этот э, подлый вирус. Значит, там множество функций закачивается на телефон, можно тестить симптомы, информировать, если контактировался с человеком, инструкции, что делать, если вдруг там температура, какие-то еще подозрительные вещи происходят. Бронируется онлайн очередь в больницу и приходит куча всяких сообщений, да, то есть вот есть прямо вот именно одна такая специализированная. Еще много чего происходит, но я думаю, у вас будут еще вопросы или мне прямо вот выдать вам а, все сразу. Ну, у меня сразу два быстрых, наверное, вопроса. Во-первых, есть ощущение, что основная проблема, которая существует, это дезинформация и фейки, потому что вы сейчас перечислили так много инициатив, которые именно связаны с этим. Вот. А второе, вот эта инициатива про симптомы. Ну, во-первых, да, очень много, я так понимаю, во всех регионах. Первое, что делают, это вот эти инициативы, введите симптомы, там, померьте температуру, пофоткайтесь, потому что люди переживают. Я тоже болела на прошлой неделе и думаю, лежала каждые, каждые 10 минут уже, думала, так, мне уже тяжело дышать или нет, мне уже пора бежать в больницу или нет, вот это как-то, снижает тревожность, но вот насчет записи в больнице и так далее, то есть и правильно ли я понимаю, что каким-то образом это приложение, да, или эта функция, она связана с какими-то государственными э, госуслугами или чем-то таким, или, или каким образом происходит этот процесс? Uh, вот в деталях uh, не скажу, не знаю, да, не разбирался, но uh, точно знаю, что это неравномерно. Да? То есть это не, не все больницы настолько uh, оцифрованные, что можно было записаться. Uh, вот, это один момент. Во-вторых, uh, опять-таки, не всегда врачи могут быть отзывчивыми. Люди там пишут всякие uh, возмущенные посты о том, что там не приезжают, не тестируют тесты, не сразу uh, выдают. Uh, в общем, очень неравномерно, но по крайней мере движение есть. А есть еще какие-нибудь, допустим, инициативы, появившиеся, ну, связанные не только с фейками и с лечением, ну, и непосредственно с симптомами в смысле, а какие-то, не знаю, решения каких-то проблем, не знаю, там помощь врачам или что-то еще, какие-то вот прям интересные, чего вы больше нигде не видели, например. Сейчас там мониторинг есть медицинских всяких товаров, да, там всякие маски, перчатки. Это очень важно, чтобы опять-таки понимать, где где нет, а то больница может в худшем случае там закупить, но приберечь на черный день. Да, вот. mm -hmm. Уже черный день наступил, но вот нет, есть же такое некое мышление, что типа, нет, надо, чтобы, а то вдруг мы используем неправильно, а нас потом, значит, отругает. Поэтому вот прозрачность, мониторинг, вот да, тут она есть, тут тесты, столько, и тогда люди могут идти. А, конечно, кроме глобальных, еще есть именно украинские карты, а случаях инфицированных, заболевших, умерших, выздоровевших. А, причем их а, аж три. Три карты с разными данными. Можно сравнивать, да, там, паникеры могут идти в одну карту, оптимисты в другую. А, значит, неофициальные, а, понятное дело, показывают более высокие значения. Официальных сайтов H2. Один от а, Рады Соцбезопасности и второе от Центра общественного здравоохранения. Ну, как бы люди а, там критикуют, что типа вот занижает цифры, но как бы я не знаю, я не эпидемолог. Да? Просто говорю, что есть разные платформы с разными данными. А, а, значит, Кабмин запустил веб-сайт про COVID. Министерство здравоохранения сделало телеграм-канал. Вот это как бы для них иннова инновативно, да, новые медиа. Все дела. А Журналисты очень сильно скопировались. А Значит, есть Facebook группы там на 500 и больше человек, а где они -а дают как бы путеводитель, да, По с инфографика визуализации, интерактивом, а вот. И это, и это а, на самом деле грантовый проект. То есть, вот, некоторые а, организации международные, они очень быстро сориентировались. В принципе, они иногда согласовывают даже между собой свои а, действия и быстро, оперативно реагируют на ситуацию. А, а, вот, а, Он, например, сделал целый хакатон вместе с министерством цифровой трансформации. Вот. А, что, получ... что оттуда а, Выйдет, я еще не знаю, что, что реальность MVP перейдет в работающие, из этих прототипов, в работающие версии, но, по крайней мере, это запущено, стартовало, то есть они быстро выделили деньги. А, происходит множество, а, а, NST International Украина, опять-таки, им сделал путеводитель, а, какие-то истории людей, которые сидят дома, и что они вот, не зря сидят дома, а с какой-то пользой публикует, чтобы поддержать эмоциональное состояние людей. Поэтому, да, много чего происходит, но я считаю, что нужно и переключаться. Не только вот о пандемии говорить, слушать, а еще что-нибудь там с друзьями, с людьми, с активистами. Тогда жизнь будет как-то полнее. А то эти 30-40 ресурсов, это ж у вас этим можно. Да, я, я согласна. Очень много информации сейчас про ковид, очень много ресурсов, которые говорят именно об этом. Uh, я знаю <coughs> буквально один, наверное, ресурс uh, про как, как, когда америк, американская какая-то организация или инициатива, они сделали такой онлайн-бар куда можно подключаться. Mm -hmm. Вот это, я думаю, именно для коронавируса. Вот это, я думаю, это прикольно. Mm -hmm. То есть, когда надоедает слушать про коронавирус, ты идешь просто и выпиваешь с рандомными людьми из разных стран. Либо со своими друзьями. Я вижу, что Татьяна хочет что-то добавить. Татьяна, вам слово. Вам слово. Вам слово. На самом деле, Дмитрий много уже сказал, но мы тут с одним моим коллегой из одного тенктенга краудсортили в Фейсбуке разные инициативы, связанные с COVID-19. И нам там в комментариях столько всего накидали, что ну, мы потратили, ну я потратил несколько часов, пытаясь просто систематизировать как бы, информацию. Потому что на самом деле, Дмитрий, прав, очень много всего интересного происходит. И тут, скорее, сложно разделить, где там Civic Tech, а где нет, потому что, ну, особенно в условиях тотального карантина, в котором, как бы, мы находимся в Украине уже, там, кажется, 12 марта, как бы все ушло в онлайн, да, и тут, как бы, без технических решений вообще никак не обойтись. И поэтому все в той или иной степени используют какие-то какие технические какие платформы, да, онлайн, какие-то да, инструменты, и, наверное, основная тенденция — это то, что используют то, что люди и так уже используют. То есть тут Дмитрий тоже прав. Люди идут туда, где уже сидят люди, а, потому что создать что-то новое, что-то другое, запустить его довольно сложно, но, но если позволите, я чуть-чуть, вот я попыталась я просто пройдусь по направлениям, что вообще происходит. Сначала начали появляться просто такие сети взаимопомощи, но ну, это если говорить о гражданском обществе. Э, в основном это через социальные сети все организовывалось, разного рода фейсбук группы инстаграм-страницы, э, особенно популярная группа в вайберах и телеграммах, особенно какие-то местные, локальные, в регионах. Э, и э, эти сети взаимопомощи в первую очередь были нацелены на помощь, э, там, например, медикам, а также каким-то э, менее там, защищенным э, разным группам населения, э, Таким, как там пожилым людям, бездомным, а также отдельно была организована помощь военным, которые находятся на востоке Украины, там, нашим внутренне перемещенным лицам. Вот. И ну, разного рода были инициативы. Одно из первых наверняка Дмитрий тоже видел: это были разные рода инициативы, под которые сводились по. Так, Татьяна, что-то вас не слышно стало? О, ага, всё, а ну-ка, лучше? Да. Это когда общественный транспорт открылся, люди организовали для того, чтобы организовать подвоз медицинских работников на работу. Потом, как бы, разные блогеры объединились, начали появляться популярные страницы, которые занимались разного рода краудфандингом и краудсорсингом, сбором средств, например, на продукты питания пожилым людям или там, просто помощь пожилым людям, и в то же самое время сбор средств или организация доставок или там, закупок разного рода медицинского оборудования, тем же медучреждением и так далее, и так далее, а потом потихонечку эти, как бы, эти взаимопомощи начали между собой координироваться, то есть в какой-то момент этих инициатив стало очень много, и, а, и да, Дмитрий сказал, информационная безопасность, это тоже отдельное направление, действительно появилось, параллельно появилось много разных инициатив про факт-чекингу факт и распространение разного рода список информационных каналов, достоверной информации, даже на том же сайте Министерства Кабинета Министров есть там отдельный раздел, где каналы вот достоверной информации вот. и еще одно направление интересное – это правозащитное. Мне кажется, стоит отметить. Тут, конечно, более специализированные НКОшки этим начали заниматься, что, говоря, правозащитные организации, которые разного рода юридическую помощь оказывают людям, чьи права нарушаются в связи с эпидемией. Вот. И вы знаете, что украинское правительство запустило такое мобильное приложение, которое называется дома», и как бы оно якобы не обязательное для установки, но люди, которые там, например, соблюдают самоизоляцию, могут использовать это мобильное приложение, и через это мобильное приложение якобы можно отслеживать нахождение или не нахождение кого-то в месте, где он там, или она изолироваться. самоизолироваться. Вот. Было очень много дискуссий по поводу такого рода инструментов. Вот. И также наше правозащитное сообщество очень бурно обсуждало, как там должно и не должно действовать в этом случае. Даже не, э, ряд организаций подписали заявление международной правозащитной организации «Access Now» про то, как значит, цифровые права граждане должны нарушаться в условиях эпидемии. Вот. А после этого как бы, стало очевидно, что нужна уже какая-то общая координация. Сначала началась координация по направлениям, то есть появились отдельные сети, которые помогают, например, вот этим малозащищенным группам населения, появились отдельные сети, которые помогают помощи медучреждениям где просто как бы в режиме реального времени на карте люди маят потребности разных больниц и можно там, либо самим как бы, пожертвовать либо найти как бы, кого-то кто пожертвует там, средства и подвезет уже имеющиеся какие-то какое-то оборудование в эти медицинские учреждения. А потом началась общая координация от, между разного рода инициативами от создания общих каких-то Google-таблиц в открытом доступе, где просто перечень всех-всех-всех инициатив, которые с, в связи с COVID-19 там что-то делают. Например, я только что смотрела одну из этих таблиц, там уже около сотни э, это организаций, даже не отдельных инициатив, а именно организаций, там они прям по этой таблице пишут, кому нужны волонтеры и так далее. Появились страницы агрегатора разных инициатив, в том числе на страничке НКОшек, вот как сказал Дмитрий, некоторые донорские организации, местные, международные переориентировались и начали поддерживать такого рода ресурсы, куда можно зайти и посмотреть всякого разного рода инициативы, которые что-то делают и там присоединиться или поддержать, вот. И появились платформы, которые вообще пытаются координировать волонтерское движение по борьбе, по борьбе, по противостоянию COVID-19 в Украине в целом. Вот. Например, есть такая платформа stopcovid.org.ua, которая заявляет, что вот они как бы всеукраинское волонтерское движение по, по остановке эпидемии коронавируса в Украине. Да? И можно сказать, что Интересно то, что такого рода платформа, они как бы используют сразу не один, там, от два каких-то инструмента, а там все сразу. У них там, например, обсуждение работы разных команд, там, штаб у них там в Дискорде, координационные звонки у них в Зуме, разговаривают они в telegram чате волонтеров координирует у них там Телеграм-бот, перечень задач у них там, в Трево, вот, и все файлы еще к тому же висят на Google Drive. Вот. И вот как бы так, значит, ну и, соответственно, таким образом, совмещая все эти инструменты, они могут приток огромного количества людей и информации как бы эффективно распределять. Причем это, видимо, просто платформа в такой распределенной governance, где как бы там три человека контакта, которые попадают, люди, которые поддерживают, а все остальное как бы делают сами участники этой платформы, сотрудничают э, между собой. Вот. Ну и что касается каких-то интересных там cvt решений, я, кстати, не знала про то, что вот был такой хахатон. Вот, но э, сегодня прочитала, у нас есть такой кейс сообщества в Украине, вот они провели от конкурс, и у них уже там ряд победителей висит на сайте, конечно, все эти э, проекты, они как бы находятся в стадии разработки, там нужны им ресурсы и так далее, чтобы они что-то превратились, какая-то там экспертная поддержка некоторым, но там очень много, например, э, инициатив там, в сфере медицины и здравоохранения, там, как создать санитайзер из воды, э, там, разработка системы машинного видения для диагностики вируса, там, не вируса, а COVID-19, да, э, напечатать многоразовый респиратор, э, мониторинг эффективности доступных на рынке антисептиков, э, как там подвести 185 тысяч медиков одновременно, координируя между собой э, службу такси. Э, да, там, потом, э, например, там набор э, инициатив, которые касаются удаленной работы и удаленного образования. Так как все перешли на удаленную работу и удаленное образование, то, например, э, разработали бот-коуч по переходу на удаленную работу, который помогает командам работать как бы, удаленно. Да? Э, удаленное обучение, там, система анализа процессов удаленного обучения проверки знаний. Образовательные проекты с мотивационной составляющей, потому что дистанционном... Обучение, как кто-то сказал, мотивация, при онлайн-обучении мотивация студентов э, постепенно, скажем так, снижается, и так далее, и так далее. То есть такого рода инициативы тоже происходят, э, и я думаю, что будет все больше, другой стороны, сложно сказать, э, будут, ну, как бы, такие инициативы будут являться, с другой стороны, конечно, сложно сказать, насколько они будут реализованы или нет, потому что это немножко длинная история, э, и, ну, не, а сколько вот ситуации с пандемией продлится, мы не знаем. Вот, как бы, наверное, если есть вопросы, задавайте, например, то, что я хотела добавить. Да, спасибо большое, Татьяна, прям такой супер-овервью. Меня, конечно, всегда очень радовало, наверное, и воодушевляло украинское гражданское общество, которое очень быстро сразу же все придумывает, что-то делает, ту-ту-ту, куча всего. И очень прикольно, что появились инициативы, которые собирают это все вот в одном месте каком Потому Что Мне кажется, это для меня, как и человека-любителя все организовывать, для меня это очень сложная ситуация, когда миллион, миллион инициатив, некоторые повторяют друг друга, некоторые находятся в разных регионах, и как это все собрать, как это все сделать понятным, легко наступным и легко находимым. Очень здорово, что есть люди, которые не только их делают, но и вот так немножечко структурируют. Это прям классная новость. Да, наверное, самый популярный — это какие-то медицинского плана, инициативы, обучающие инициативы. Я думаю, что это вот основное, на что сейчас пошло и помогающие вот да, разным уязвимым группам, в том числе врачам. А насчет технологий, которые позволяют там что-то за кем-то следить, кто на карантине, кто не на карантине, мы тоже вот в прошлом как раз в говорили, и мне кажется, в каждой стране сейчас там, государство в основном это придумывает, да, как бы вот следить за людьми на карантине, кого-то обязывают обязательно там, фотографироваться каждый день, кого-то обязывают там ставить свои геометки, где они сидят на карантине, если они должны быть на карантине. И это очень интересно, и я как раз ну, в прошлом разговоре мы обсуждали приложение из Казахстана об этом. И вот я прошу Василину, которая исполнительный директор общественного фонда «Молодежная информационная служба Казахстана», рассказать, а что еще хорошего происходит в Казахстане с этими приложениями. Может быть, есть какие-то интересные примеры, хохотоны и, и еще что-то. Расскажите, пожалуйста, Василина. Так, простите, почему-то не смогла сразу включить звук. Uh, да, здравствуйте, добрый вечер. У нас уже вечер. Uh, да, могу сказать так, что на самом деле я несколько дней uh, смотрела, какие у нас есть вообще приложения, uh, что вообще делается uh, в этой сфере и вообще в целом как... Uh, все мы реагируем на распространение коронавируса в нашей стране. Но для начала я просто коротко скажу, что, с какими проблемами мы столкнулись. Мне кажется, эти проблемы, они схожи и, со всех, и во всех странах. Вспышка коронавирусной инфекции, конечно, вскрыла проблемы, которые уже были, но стали очевидны. Это проблемы в образовании, у нас школьники и студенты из-за карантина перешли на дистанционное образование. И в первый же день, когда школьники вышли из каникулов, у нас, они просто не смогли подсоединиться онлайн. И потом, через несколько дней, министр, нашего, министр образования признался в том, что эксперимент провалился, интернет слабый. И прочее. При, при этом некоторые эксперты говорят о том, что причина вовсе не в скорости интернета и каких-то характеристиках, а причина в какой-то некомпетентности Министерства образования, в том, что она не использовала как раз-таки программу Zoom, хотя могла бы разработать свою платформу, через которую можно проводить онлайн-обучение. Также вирус скрыл проблемы там, в медицине, нехватки, возникли проблемы с доступом к информации, к достоверной информации. И, конечно, в ответ на это гражданское общество, журналисты, независимые журналисты стали разрабатывать, точнее, я не могу сказать, что появилось что-то существенно нового да, у нас там на рынке, просто многие НПОшки, гражданские активисты, мы стали просто адаптировать свои продукты под новые условия мы стали там, проводить прямые эфиры, вебинары, тренинги, э и часть э большого гражданского там, общества, как волонтеры, общественные деятели, они ушли в офлайн, в том плане, что э стали организовывать различные там, бесплатные обеды, э и все это через Facebook, ну то есть собирали там клика помощи, опубликовали, что нужна там помощь, нужно, нужно сделать так, помочь там врачам, уязвимым категориям населения, пенсионерам, многодетным, многодетным семьям. И, наверное, такая точка, точка, инструмент для борьбы с коронавирусом и последствиями пандемии стал такой Facebook который ну, собирал всю информацию, что касается того, какие интересные инициативы есть, у нас государство, государственные органы сразу же как объявили о чрезвычайном положении, создали IT-штаб, и этот IT-штаб, по борьбе с коронавирусом, он говорит, собирает все цифровые продукты, которые появляются в Казахстане, но в основном он генерирует только казахстанские государственные платформы, которые сделаны государством. Это различные карты, это различные какие-то инструменты по проверке там, цен за лекарствами, это вот приложение Smart Astana, которое следит как раз-таки за людьми потенциальными зараженными, чтобы там, они не, не выходили из дома. Это какие-то ресурсы для оказания психологической помощи, в основном все идет, вот именно вот такие тяжелые какие-то ресурсы, сайты, приложения, это инициативы исходят от государства. Гражданское общество в основном делает то, что там собирает организовывает обеды, проверяет информацию, так как мы столкнулись с тем, что очень много недостоверной информации, например, факт-чекинговые редакции, факт -чеки, z новый репортер и три точки, знаешь, что смотришь, разработали, например, сайт-агрегатор под названием «Коронавирус нет-нет», у нас такая песня в Казахстане вышла, «Коронавирус нет-нет, уходи», и они там забирают все, что происходит, что публикуется на сайтах про коронавирус и смотрят, насколько информация достоверная. И причем вот у нас есть сайт FactCheck.kz, он стал работать вообще круглосуточно, и редактор признался, что к ним поступают Поступает очень огромное количество сообщений, и они уже по ходу, по ходу дела людей образовывают, что-то им объясняют, потому что очень много паники возникает из-за этих сообщений, из-за WhatsApp-рассылок, и, и вот сейчас как раз-таки на помощь приходят вот такие фактчекинговые редакции, независимые журналисты, которые постоянно сомнению подтверждают информацию также у нас есть такие маленькие инициативы, как там от отдельных журналистов-расследователей, которые мониторят, как, куда выделяются вообще деньги в борьбе с коронавирусом, насколько они эффективно тратятся. Вот. в принципе так и могу сказать вот то, что мы видим проблемы, те, которые возникли в связи всей этой ситуации, и мы вот наша организация Молодежная информационная служба Казахстана совместно, совместно с центром анализа расследования кибератак ЦАРК и по при поддержке СКД Фандейшн и Фонда Сорос Казахстан мы тоже решили, что пора, пора нам всем, в том числе государственным органам, правозащитникам экспертам из разных сфер профессии профессий объединить свои усилия и начать делать что-то, предлагать какие-то инновационные решения, которые могли бы решить проблемы в образовании, в здравоохранении. То есть мы видим, что сейчас нужно решать эти проблемы и решать их совместно, и мы вместе с, с нашими партнерами решили организовать онлайн-хакатон «Цифровые граждане», Старт мы запланировали на апрель, на следующей неделе мы стартуем, и мы хотели предложить всем тем, кто вообще заинтересован, кто умеет разрабатывать приложения или какие-то определенные идеи, решения, технологические решения в сфере здравоохранения и образования. То есть наша цель разработать такие продукты, которые помогут в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и последствиями пандемии в Казахстане. Мы именно решили сейчас сделать такой пилот двух сферах, именно образования и здравоохранения, здраво здраво здраво но с учетом, э но с учетом того, чтобы, чтобы все идеи сфокусировались, э уделяли внимание э на на то, как вообще вот эти решения способствуют улучшению ситуации с доступом информации э, и участия гра граждан в принятии решений. Мы также видим, что нарушаются права э, человека, когда за ними там э, их следят. Э, их, э, мы видим, когда их данные распространяются, э, то, то есть и этот хакатон как раз-таки направлен на, на то, чтобы бороться бороться за, и защищать свои там данные, mm -hmm. вот, и при, я думаю, что мы об этом еще скажем подробнее, откроем там регистрацию на ссылку, но я считаю, что вот такие инициативы, когда, которые объединяют вообще всех э, инициативных граждан и с упором на работу с государственными органами, они могут каким-то образом помочь решить возникшие проблемы. Спасибо, Василина. Да, вот интересно, я сейчас, по крайней мере, из того, что я услышала, есть ощущение, что в Украине, по крайней мере, больше самоорганизовалось общество, неправительственные организации, какие-то правозащитные, они как-то раз и побежали что-то делать. А в Казахстане такое ощущение, что пока что организовалась власть, начали выпускать приложения, а общество пока что еще немножечко, ну, только начинает двигаться. Я могу сказать, я не могу точно, прям, в 100% сказать, что что только государство нет. На самом деле очень много инициатив, но они таких достаточно, возможно, мелких, на мой взгляд, но не, не таких крупных, как вот разработать приложение. Это все-таки дол... это, это сложно, это технически сложно, это еще и финансово затратно. То есть вот таких крупных, крупные инициативы, крупные вот эти технологические разработки, конечно, они исходят из от государства, uh -huh. а вот все, что может делать гражданское общество, там, руками, собрать информацию, uh -huh. э, помочь нам уязвимым категориям людей, все это исходит в основном от гражданского сектора, uh -huh. вот. это, возможно, я что-то и не знаю, что на самом деле делается, но так, такое складывается впечатление, что да, пока так. Uh -huh. Спасибо. Татьяна, вы хотели что-то сказать и, и передумали? Uh, здесь вот в комментариях uh, у нас есть тоже представитель из Казахстана, Арсен, он тоже пишет о том, что делается, может быть, он добавит также. Uh -huh, uh -huh. Ну да, я вижу, что uh, законопроекты о мирных собраниях, это, кажется, не совсем севик так решение было, <laughs> и, кажется, не совсем удачное, мне кажется, было из того, что я, по крайней мере, слышала от коллег. Uh, хорошо, но... Опять же, у нас был один из вопросов, который нас интересовал. А действительно, ну, помогает ли, где всем этим людям, которые хотят делать классные вещи, взять финансовую поддержку? И вот то, что я услышала, фонды тоже быстренько переориентировались, доноры быстренько переориентировались, и все стараются помочь ответить на этот вот вызов с коронавирусом. А скажите, друзья, вот из, из Казахстана, из Украины, а как вот в ваших странах, например, государство относится к этим процессам? Они помогают, включают Участвуют, они противостоят или они просто не лезут и вообще ничего не делают, делать вид, что вот это все как-то отдельно от них живет. Может быть, расскажете немного про ситуацию, как у вас? Кто бы мог начать? Ну, а я, вы... наверное, а, Хорошо. Я, я открыта, уже, я уже, в общем, отсюда спасибо. На самом деле я не вижу каких-то сопротивлений со стороны государства. Ну, Отдельные какие-то чиновники, там, акиматы, они даже в этих инициативах сами самостоятельно участвуют, присоединяются. Не вижу сопротивления, но не могу сказать, что... Государство вовлекает в этот, в этот процесс, гражданское общество, там, экспертов, правозащитников, они как-то сами по себе что-то там придумали этот IT-штаб, возможно, они кого-то и включили, но я об этом, по крайней мере, не слышала и разработали там с несколько, там наверное, 10 всяких разных приложений, ботов, телеграм-ботов, которые как раз-таки там отслеживают информацию, что-то информируют, говорят о помощи, там, как можно получить помощь. Но я не могу сказать, что прям это все там согласовывают с гражданским населением. Угу, понятно, спасибо. Вот. Дмитрий, может быть, вы скажете тогда? Спасибо, что включили микрофон. Это очень помогает говорить. Да, ну на самом деле у нас действительно очень такое активное и медийное, и с точки зрения там имплементации, IT-деvelopment, а Министерство трансформации, они очень так включаются в процессы, стараются быть да, инновативными. Но, конечно, там есть всегда критики, то есть вот, вот это вот вопрос приложения, а сколько там законы за людьми следить, сколько закона их обязывать, вот, устанавливать, да? там, как эти данные будут сохраняться, храниться, как они будут обрабатываться, кто будет ими распоряжаться, как можно потом их удалять, соответственно, с GDPR. То есть множество открытых вопросов. Поскольку они открыты, то там множество коммуникаций происходит в Фейсбуке, где им официальные запросы на полстранички, неофициальные ответы, потому что это коммуникационщик, то есть это не считается официальный ответ, только если там на бумаге или там может быть каким-то через цифровую форму можно получить точное мнение, а то там находят несоответствие, министр говорит, значит, обязательно там кто-то говорит сотрудников не обязательно да то есть не сходится а, поэтому а, как бы движение происходит а, но к нему там, есть вопросы да а, поэтому а наше гражданское общество оно как бы не дает спуску то есть, они вот спрашивают они критикуют они вот очень вот держат в тонусе скажем. Да, и одна из классных вещей, которую недавно слышала про Украину, это то, что собирались закупить какие-то видеокамеры для наблюдения, но отстояли и сказали нет, это не транспарентно, у вас плохой тендер и нельзя. И, и, и все-таки, ну ладно, иногда не будем. Это, конечно, очень люблю. Татьяна, хотите ли вы что-нибудь добавить? Давай давайте. Ну, только хочу добавить, что ну, все-таки украинцы, ну, опыт самоорганизации гражданского общества уже накопился довольно большой с, там, да, до революции достоинства, потом во время революции достоинства, потом во время войны сети, волонтерские сети, очень многие, они просто переориентируются сейчас на другой вид деятельности или присоединяются люди к тем ячейкам волонтерским, которые на каких-то городах, например, или на базе каких-то организаций уже сформировались. То есть это происходит очень быстро. Более того, вот касательно взаимодействия с правительством, у нас, например, при Министерстве обороны есть совет волонтерский или что-то такое. Вот, то есть как бы была попытка и государственными структурами под давлением гражданского общества включить самых активных волонтеров в ну, как сотрудничать с самыми активными волонтерами по разным направлениям, да, и, по числе через создание вот такого рода каких-то э, общественных структур при, при государственных структурах. Вот. Поэтому э, такой опыт координации есть, и я бы не сказала, что власть, э, не видишь, что бы власть где-то как-то кому-то явно противодействовала. Скорее, есть попытки э, сотрудничать, ну, например, организовать какие-то волонтерские службы на базе э, там, социальных служб, э, да, или, например, э, там в некоторых регионах у нас открыли специальные координационные штабы, там создали, например, на базе там, мэрии, да, к примеру, или там городской администрации, и есть просто попытки, и тут же параллельно создается волонтерский штаб, и как бы не координировать действия между собой, это выглядит немножко странно, да, и поэтому есть такие, как бы, ну, хотя бы попытки как-то посотрудничать, вот, хотя... Волонтерские инициативы, не знаю, часто эффективнее, чем государственные структуры. Они часто идут как бы, впереди немножко, а вот эти государственные там, подтягиваются, скажем так. <связь> угу. Спасибо за заполнение. Да, я думаю, э, очень большой фактор того, что в Украине общество давно уже достаточно на... прокачало этот навык работы в стрессовых ситуациях. Они собрались и начали делать. То есть у них действительно, мне кажется, э, более привычна такая ситуация массовой солидарности, какой-то координации. И это очень прикольно. Мне кажется, вообще э, э, вся эта история с коронавирусом это очень классный шанс сообществам в разных странах и вообще в мировом сообществе научиться этой солидарности, научиться взаимодействию, вместе что-то делать, вместе что-то придумывать, потому что обычно, наверное, мы более разъединены, чем сейчас. Ну, это все здорово, то есть мы сейчас говорили про Украину и Казахстан, где, в принципе, я бы сказала, наверное, коронавирус признается проблемой и существуют какие-то действия. В Беларуси уже немножечко история в другом обстоит, то есть у нас нет никакой никакого режима чрезвычайной ситуации, у нас нет карантина э, официального, то есть у нас все, что есть, это добровольная самоизоляция людей, но тем не менее, инициативы тоже появляются, и, и сейчас я, наверное, попрошу рассказать о том, что, что делает, что делает э, Павел Грабчиков, это проект COVID-19 Center by э, У них очень интересная инициатива Павел Вы с нами? Вот, Павел Супер. Да, кажется теперь да. Э, так, спасибо большое. Давайте я расширю экран, потому что у меня тут э, небольшая такая презентация. Эм, склепал сегодня за пять минут в миро, э, так что будете кривые мои э, штучки смотреть. Да, в общем, мы называемся COVID-19 Center PY. и как мы уже обсуждали, это не самое, наверное, удачное название. Если у вас будут идеи какие-нибудь, то предлагайте. Это такой сайт информационной поддержки врачей, который решает на данный момент три большие задачи. Во-первых, это база знаний. Во-вторых, это запрос. Врач может отправить запрос на консультацию через этот портал. И в-третьих, это, в общем-то, такая единая точка входа для врачей, которая помогла бы им ориентироваться в том, что происходит в Беларуси в ситуации с вирусом. Сейчас я расскажу чуть поподробнее про все эти три штуки. Во-первых, база знаний, которая наполняется специалистами из медуниверситета, мед. и в общем, я перечислю потом всех этих людей. Это самый топ людей, которые в курсе того, что происходит с точки зрения научной базы, и в то же время они практикуют лечение вируса в больницах. То есть мы делаем такой канал связи, который помогает простым врачам, которые, может быть, еще не встречались с этой проблемой, зайти в одно место и почитать нужную информацию о том, как лечить или делать профилактику. Ну, собственно говоря, все, что нужно узнать про эту тему. Во-вторых, Во это можно отправить запрос на консультацию, Соответственно, тоже врачи, сейчас многие сталкиваются с проблемой в первый раз и не знают, что с этим делать. Через нашу форму можно отправить структурированную заявку со всей информацией детализированной о том, как себя чувствует пациент, какие-то параметры, анализы и так далее. И все это будет прочитано специалистами, которые сразу получают всю информацию необходимую для того, чтобы делать какие-то заключения и могут связаться с врачом по оставленным контактным данным и назначить с ними интервью и как бы дать какие-то свои пояснения. Ну и в третьих, это просто один большой такой сайт, на котором мы хотим дать какую-то информировать о врачах, врачах врачей о том, что происходит вообще в этой ситуации. Мы рассказываем, например, об инициативе By covid 19 Вы, наверное, все знаете, что у нас сейчас есть проблема с средствами индивидуальной защиты, и мы даем ссылку на то, чтобы оставить заявку на эти вещи. Также есть форма обратной связи, и через нее мы, например, планируем собирать волонтеров, которые помогут заполнять базу данных. И уже на данный момент, мы запустились вчера вечером, уже есть 5 человек, которые э, готовы вкладывать э, свои знания, информацию в то, чтобы эта база разрасталась. То есть в идеале мы хотим сейчас структурировать этот весь процесс, э, чтобы все, что имеется, какие-то best practices, э, можно было посмотреть в одном месте. Вот, с технической точки зрения, все это запилено в течение недели э, на Notion и Тильде. Э, Notion э, предоставили нам бесплатный аккаунт. Вообще, честно говоря, что очень радует. Все, к кому мы обращаемся сейчас за помощью, все готовы помочь. Э, к тильде просто нам не нужно было обращаться, потому что у нас был уже аккаунт, и поэтому э, это очень крутая штука. То есть, реально, все очень суппортив э, и. Просто не бойтесь обращаться к другим людям. Вот, по поводу специалистов, э, вот список вы видите: всех э, это док доктор медицинских наук, кандидаты, э, заведующие отделением интенсивной терапии и реанимации. То есть, ну, это не полный список, он еще будет пополняться э, в процессе создания. То есть все это все сейчас делается очень быстро, мы дополняем все в процессе, и, вот. Ну, и немножко про нас. Вот это мы, это я, Павел Грабщиков, это Карина Соловей, которая тоже работает над проектом, а это волк, который никакого отношения не имеет к проекту, просто попал на картинку. Челленджи, с которыми мы сейчас встречаемся, это то, что врачи очень заняты, у них просто нету времени на то, чтобы отвечать на какие-то оперативные вопросы, ну и вообще мало времени и очень много дел, поэтому вот. Дальше какие у нас есть идеи, что мы хотим делать дальше? Во-первых, то, что я уже говорил, мы хотим улучшить процесс наполняемости базы данных и актуализации, поэтому привлекаем а, через форму обратной связи, в том, в том числе людей, и думаем, как это все структурировать, чтобы с одной стороны а, люди могли вкладываться, а с другой стороны, чтобы это не превратилось в хаос, и чтобы информация была абсолютно ага, релевантной. А, а Во-вторых, есть опасения, что когда люди об этом узнают в большом количестве, когда количество зараженных будет увеличиваться, то специалисты просто не смогут отвечать на все запросы. Сейчас я думаю о том, что можно будет к этому делу прикручивать интерком, который тоже помогает всем инициативам с ковидом, ну или структурировать всю эту штуку через трелла, дополнительных каких-то людей. В общем, прописать процесс обработки этих заявок. Есть такая немножко дикая идея на данный момент непонятно получится ли ее реализовать. Это сделать такой блок и своего рода рассылку с агрегацией выжимкой самой информации, важной информации, которая будет приходить к врачам непосредственно. Вот, да. Уже, как я говорил, очень радует, что все, к кому мы обращаемся, отвечают позитивно, помогают. Вот, мы просили помощи у Typeform и SurveyMonkey, они тоже нам предложили помощь, но, к сожалению, ну, к счастью, мы просто решили от них не уйти сделали форму на самой тильде. То есть это просто нам не помогло. И спасибо большое Константа за то, что помогли в... разобраться с правовыми какими-то штуками. Вот. Спасибо большое. Еще я хотел сказать, что вот у рассказа Татьяны мне очень понравился про то, как происходит самоорганизация. И у меня тоже есть подобные мысли, и мысли о том, как все это можно было бы у нас структурировать. И, в общем, если есть идеи о том, как... Если кто-то хочет это со мной э, обсудить, и идея о том, как это реализовать, то давайте тогда, наверное, потом как-нибудь созвонимся отдельно и пообщаемся. Супер, Павел, спасибо. Да, как, как вы уже сказали, много дел, мало времени. Uh, я думаю, это у всех такая проблема. Да, и, и... Одну, да. одну штуку хочу сказать, что это абсолютно нон-профит проект, и, и все это нам обошлось в 25 рублей за покупку домена. Все, проще ничего. Да, и я вот хотела еще добавить, что очень прикольно, ну, мне кажется, это важно, и, в принципе, об этом все говорят, про то, что... Почти все э, сервисы, все организации, ну, все бизнесы, которые предоставляют какие-то онлайн-услуги, мне кажется, либо там как-то существенно снизили, либо вообще убрали оплату за свои сервисы и с удовольствием помогают всем, кто хоть как-то э, помогает в борьбе с распространением коронавируса или делает какие-то инициативы. Поэтому, мне кажется, если да, если что-то происходит, то вообще надо не бояться всех, этих, всех просить, писать, им, и они э, обязательно помогут и, и что-то сделают. Э, ну... Я хотела, на единственное только добавить, а не добавить, спросить скорее, вот у вас сервис такой очень заточенный на коммуникацию врачей между собой, да, там обсуждать кейсы, что происходит, советоваться и все остальное. Сейчас время ковид это, да, это актуально достаточно, а что будет после? Не думали ли вы о том каком-то переформатировании сервиса в последующем, ну или какие у вас вообще мысли были по этому поводу? Ну, в общем-то, это проект решения конкретно этой проблемы. Что будет дальше, особо не думали. Я думаю, что сейчас тот момент, когда нам просто нужно сфокусироваться на решении этой проблемы. И это действительно, как мы видим, актуальная задача, ну, то есть, чтобы помогать врачам именно в реализации лечения, диагностики и так далее. Окей, okay, спасибо. Да, это один из таких тоже вопросов, которые нас волнуют, мы тоже обсуждаем между собой, что будет со всеми этими инициативами, сервисами, приложениями после того, как произойдет, когда закончится пандемия, закончится все эти активности, ну, то есть если говорить про волонтерские движения, понятно, что они там переформатируются, возможно, во что-то еще, и в следующей ситуации, когда понадобится консолидация, они соберутся и, и пойдут. А вот есть ли какой-то шанс у вот всех остальных civic так э, случаев, это, конечно, большой вопрос. Но, опять же, на прошлом, на прошлом токе мы еще обсуждали вопросы безопасности данных, и там тоже очень много, там целая, целая плеяда отдельных вопросов, которые надо решить. Татьяна, вижу, что вы хотите сказать, давайте вам слово. Спасибо большое. Я быстренько по поводу civic tech, и, и других инициатив, которые сейчас создали, да, и какое у них будущее. С еще одним моим коллегой мы делали исследования про информационные инициативы, которые в Украине создались во время эволюции достоинства, да, во время Евромайдана, по противодействию разного рода фейкам и так далее. И на самом деле немногие из них выжили, но был такой очень интересный процесс – выжили те, которые почувствовали, что нашли какую-то новую роль для себя, например, как бы в условиях информационной войны. Да? То есть они как бы решили, что они дальше продолжат борьбу с фейками, там или, например, продолжат информировать какую-то свою определенную аудиторию, которая у них уже появилась, и которые прошли через какой-то процесс внутренней реструктуризации, где они выработали какую-то все-таки структуру управления, где они нашли источники финансирования, да, профессионализировались и так далее. Это очень ну, небольшой процент инициатив, которые вот так вот смог переформатироваться, но они потом у нас были в авангарде как бы вот информационной борьбы, так сказать, и из этих инициатив выросли многие плагманы, такие как вот фейк о которых я, я сегодня говорим. Поэтому очень возможно, что некоторые из CDT и других вот таких групп, которые самоорганизовались сейчас, если они найдутся для себя какой-то, увидят для себя какую то дальнейший потребность в функционировании, и смогут А реструктуризироваться, и Б найти ресурсы, очень возможно, что они тоже продолжат свою деятельность. Да, спасибо за комментарий, Татьяна. А, да, ну, не того, что я сегодня услышала вот, из наших разговоров, я так понимаю, что самые востребованные а, направления, в которых работают Civic Tech, гражданские организации, это а, противодействие дезинформации каким-то фейкам, помощь непосредственно уязвимым группам, а, типа пожилых людей, бездобных людей, возможно, там противодействие каким-то домашнему насилию, помощь врачам, причем врачам как лично, так и всякими средствами индивидуальной защиты, больницам, врачам в целом. И что еще? Образование. И многие говорят про транспарентность, да, которой не хватает. У нас еще, наверное, отдельная проблема в Беларуси с доступом к информации. Я не знаю, как у коллег, мне кажется, чуть-чуть, возможно, получше, но я уже услышала о том, что, в принципе, доверие к информации, которая дается, оно везде очень такое нестабильная, то есть очень часто э, граждане не верят тем цифрам, которые там называются по заболевшим и так далее. Ну, я думаю, это такое специфическое примета времени. Э -э, но я хочу, наверное, сейчас дать слово э -э Вадиму Шмыгому, Шмыгову, который расскажет чуть больше про данные, потому что он работает именно с этим направлением. Он визуальный журналист и разработчик, занимается инфографикой, журналистикой данных, и это было разработкой. Вадим, скажите нам что-нибудь хорошее. Сейчас должно получиться. Но не получается почему-то вас отмейтить. Всем привет. Слышно? Да. Отлично. На самом деле по данным я скорее не белорусский такой обзор, а вот обзор источников, что может помочь при работе с данными для каких-то страновых решений, глобального информирования и так далее. То есть такой краткий мировой обзор. Почему это нужно? Потому что не только коронавирус свалился на нас и как бы обрушился всем вот этим, но и обрушились данные, обрушилось количество визуализаций, количество информации. И что с этим всем делать вообще? Нужно это или не нужно? Я хочу рассказать. На одну минуту краткий исторический очерк. Потому что я считаю, данные и их визуализации это то, что может спасти жизни. Почему? И, может быть, уже спасает. Это визуализация эссе о рабстве и торговли людьми. Когда она вышла, показывая схему укладки рабов, она вызвала бурные дискуссии в обществе. И э, вот это такая достаточно жесткая вещь, показывающая, сколько... Мужчин, женщин, мальчиков, девочек можно перевозить на этих кораблях. Послужили дискуссии и последствия отмене крепостного, прав... Не, крепостного простите, рабства. И можно сказать, что это спасло жизни. Эпидемия холеры в Лондоне. За неделю, за две недели умерло больше 500 человек. Это было немыслимые цифры. И доктор визуализировал просто на карте места, где умерли эти люди увидели, что в этом месте в концентрации а, есть водяная, водяной насос, насос заварили, заболевания пошли на убыль, так выяснили, что холера передается через воду в частности, начали а, активно гигиенические мероприятия и вообще появилась наука эпидемиология после этой визуализации. А, когда увидели, мы все поняли. Или пример а, доктор. Флоренс Найтингейл Она описывала эффективность мер в результате крымской кампании. И вот эту визуализацию она сделала для представления в парламент. Визуализация тоже была названа в ее честь. Парламентарии и властемущие увидели, что большинство смертей не из-за военных действий, а из-за плохой гигиены, эпидемиологии. Все это было улучшено. И вообще она стала первой сестрой милосердия первой женщиной, которую приняли в статистическое общество в Британии, Америке. То есть эта визуализация, правильно и вовремя сделанная, она тоже спасла жизни. И, кстати, именно в честь Ноттингейла назвали первый передвижной госпиталь Великобритании. Вот видна визуализация его устройства. Это я к чему? Что наша эпидемия, она может тоже стать таким толчком, когда визуализация помогла принять решение. Мы можем позже оценивать, то есть спустя там как минимум год после очередной фазы пандемии или еще позже, было правильно это или нет. То есть правильен карантин или нет. Мы про это все сейчас не говорим. Но вот эта визуализация, которая вышла в, в Твиттере Розумунд Пирс, визуальной дата-журналистки экономист, и позже она была визуализирована другими изданиями, вот этот призыв и хэштег «Flatten the Curve» сгладить кривую, то есть ввести карантин, чтобы дать возможность справиться врачам, системе здравоохранения справиться с этой вспышкой, она стала практически иконической. Вы могли ее видеть в интерпретации Vox. На самом деле, я презентацию сброшу потом в сообществе, ссылки все сможете посмотреть. Но вы же видели эту визуализацию? Ну, слышу, вижу как минимум, до да, два-три человека, кто, кого вижу на камере, ее видели. Поэтому были ли такими эффективные слова? Возможно, нет. Когда ты увидел, ты сразу все понял. А позже вы, опять же, читали визуализацию, сторителлинг «Почему нужен карантин» Томаса Куэйо. Его прочитали сотни миллионов человек, это было переведено на многие языки мира. Бизнесмен и писатель с кремниевой Дарлины, который часто презентует свои какие-то идеи, стартапы, он знал, что мысль нужно доносить именно визуально. Как работает эпидемия? Это скроллителлинг, Вашингтон пост, можно тоже наглядно увидеть, как разворачивается пандемия. И э, позже было много моделей, как, которыми пользовались, э, возможно, госорганы, э, чтобы понять, какая угроза данному конкретному обществу. То есть э, от каких-то популярных, их было много, вот буквально несколько на экране, которые вы тоже могли видеть, э, можно вводить параметры и смотреть, что будет в данном обществе. Э, что может быть в данном обществе при конкретном наличии аппаратов искусственной вентиляции легких и доступа к кислороду, сколько дней люди болеют и так далее. И можно математически увидеть, что будет происходить. Их достаточно много. Какие есть вообще со всем этим проблемы с данными? Базовые проблемы — это различные подходы к выявлению зараженных в стране, то есть какое количество людей тестируется, кого тестируют, много вопросов. Потом причина смерти. То есть смертность мы называем, что более релевантная характеристика. Мы, визуализируя, анализируя количество смертей, как бы можем чуть э, ближе понимать э, реальную ситуацию. Но и с этим тоже есть проблемы, потому что кто-то, считается, умер, э, и у него была, был диагноз COVID, но он умер не от этого. То есть вообще причинно-следственные связи, э, тоже активно дис, идет дискуссия, и с этим можно будет решить, пожалуй, э, как в Италии это уже было сделано, анализируя многолетние данные по смертности в тот же период и смотря эту разницу. Но это, опять же, все не сейчас, потому что эти данные могут запаздывать в разных э, странах э, по разным методикам и так далее. И третья базовая проблема, проблем на самом деле больше, это умышленная манипуляция госорганов с данными. Поэтому тут э, мы можем только верить, не верить, доверять на основании каких-то косвенных свидетельств. А, и тут еще важна такой момент а, – точность или а, оперативность. То есть мы, если бы не делали все эти визуализации, а ждали конца эпидемии, а, было бы ли это полезнее, чем мы бы пользовались теми данными, которые есть сейчас, осознавая их ну, возможные проблемы. А, пожалуй, наверное, оперативность в этом отношении а, фактор немаловажный. Теперь, где брать данные, какие есть данные вообще? Uh, такой я называю базовый датасет, это датасет университета Хопкинса. Uh, можно его найти на CSV, на GitHub uh, и в форме Google Spreadsheet готового документа. Правда, он очень большой и тормозит, поэтому вот CSV от Хопкинса можно использовать. Есть множество агрегаторов. Там самые известные, которые чаще всего люди постят в uh, Worldometers uh, — к нему тоже есть, возможно, некоторые вопросы, но э, как агрегатор, наверное, один из самых известных. Конечно, новостные сайты, которые кто во что гораздо тоже э, публикуют эти данные. Потом э, краудсорсинговые датасеты, open data и так далее. И тут э, много всего интересного, потому что а вот кроме таких официальных датасетов а, тоже на, на GitHub, которые собирают люди, есть а, расширенные датасеты, там где могут быть а, анализирован Twitter и выложен в публичный доступ, чтобы видеть ситуацию по какой-то стране по хэштегу а, или увидеть а, Меры, например, люди составили датасет, вот я его искал, месяц назад его не было, начал составлять, но это дело неблагодарное. В каких странах, в какой день были введены меры, чтобы можно было скрестить данные и проанализировать действенность этих мер. Вот несколько популярных вы видите на экране. Датасеты компаний. И здесь две таких самых уважаемых с точки зрения математики, статистики, аналитики – это орг их модели датасеты, и Вольфрам, ресурсы и от Вольфрама. На самом деле все компании практически, которые хоть как-либо работают с данными, разместили у себя страницу, на которой открыли бесплатно свои ресурсы для обработки этих данных людьми. Это практически все компании, и это вот каждый день их все больше и больше. Датасеты на... Платформе Kaggle, распределенного э, анализа, э, машин-леунинг платформы и так далее. Там э, множество датасетов и также конкурс с какими-то призовыми э, средствами, ф, финансами от разных институций по э, и моделированию э, эпидемий, по лекарствам. Там э, десятки тысяч э, разных наборов данных, которыми можно пользоваться. И с, большое сообщество которая эти данные анализируют и делают инструменты на них. Google предоставляет тоже бесплатно доступ для анализа таких данных к, своей, к своим облачным решениям. И также большой набор данных, верифицированных Google. Amazon тоже агрегировал на специальной странице датасеты и Foursquare и ну, некоторые другие крупные компании, представили данные и Amazon все их собрал. World Bank Всемирный банк содержит отличный дата-портал в принципе по всем данным по странам, но у них появилась отдельная страница по данным по заболеванию COVID-19 и по связанным данным. То есть на этой странице вы можете найти количество врачей на душу населения количество коек и так далее. Все, что может понадобиться вам, когда вы делаете или какой-то инструмент, или какой-то анализ. А потом большой а, краудсорсинговый а, документ, в котором люди собирают источники данных, можно найти по, по ссылке «Коронавирус-стач-хендбук». Там много всего. вот э, того там 300 занятий, чем занять детей во время карантина. И люди пишут, там примеры игр, то есть сколько минут, то есть они расписывают сложность. Сложно ли организовать эту забаву с детьми? На сколько минут можно занять ребенка? Для какого возраста? Это одна из тысяч вот таких полезных каких-то э, пунктов, которые есть на сайте. Я в своей презентации покажу два. Это вот э, данные, все, что касается данных по странам, всемирных данных и так далее. Можно э, найти здесь э, и позже еще про визуализацию. Tableau, один из ведущих инструментов визуализации данных и визуальной аналитики, разместил вот такой тоже лендинг-пейдж, на котором проанализ... разместил инструменты, которые сделали пользователи для анализа таких данных, и сами источники данных. То есть там можно найти много всего полезного, уроки, и, как многие другие продукты, Табло открыл бесплатно доступ к в свою сокровищницу знаний. Поэтому если вы не знаете, с чего начать изучение этих данных, вот можно тоже с этой страницы. А, просто такая сложилась ситуация, что люди, которые связаны с данными, с аналитиками, они, возможно, чуть раньше понимали, с чем это связано было. Например, 30, в конце января я уже совершил камин такой написав, что может быть большая проблема с этим коронавирусом, когда об этим об этом еще не писали, и мы со своими коллегами в приватных беседах как-то, ну, уже видели а, проблемы, которые с этим связаны. Поэтому дата сообщества, может быть, а, достаточно активно включилась в эти все обсуждения. Я лично использовал визуализацию для своего фейсбучика, а, для снятия своей тревожности, поэтому, когда у меня есть свой датасет, свои данные, я могу увидеть быстрее, чем выйдет статья в СМИ, что происходит в Италии, что происходит в Испании, ну и сделав какие-то такие вот а, а, визуализации для Твиттера или у, ответь, отвечая на свои вопросы, сколько дней проходит, например, между первой смертью, первым заражением и первой смертью разных стран. Uh, как вообще движется эпидемия и так далее. Но uh, таких ресурсов много, и первое, которое вы могли видеть, это карта того самого университета Копкинса. С ней получилась такая интересная история, она была готова еще до эпидемии, вообще до uh, Китая. Uh, были учения, события 201, по-моему, в октябре 2019 года, когда все рассматривали... Uh, не все, в смысле, ряд заинтересованных структур, организаций, это было широко освещаемо в СМИ мероприятие, рассматривали, а что будет, если случится пандемия, коронавируса и так далее. И была готова такая карта, то есть в рамках такой, таких учений. И спустя два месяца она пригодилась. Поэтому первыми, кто начал агрегировать эти данные, был университет Хопкинса. Эта визуализация далеко не самая полезная и успешная, но, наверное, одна из самых распиаренных по этой теме. Можно увидеть визуализации со China Morning Post. Там хороший визуальный сторителлинг, и они обновляют его про, что такое коронавирус, как это распространялось и так далее. Потом Financial Times обновляет, то есть если кому-то нужен доступ к аналитике, что происходит в разных странах, вот через визуализацию данных вы можете ответить на многие вопросы. Датавис и аналитика а, дэшборд а, Татьяны Бибиговой и Сергея Кашина а, был пару дней назад а, выпущен, тоже а, анализ тех данных, датасетов, которых я а, показывал, и большое собрание инфографики и визуализации можно увидеть а, тоже в Coronavirus.com по а, ссылке инфографика. И а, на этих данных основаны, конечно же, многие... Много продуктов. Например, Google на своих данных по активности пользователя выпустил страновые репорты, показывая, что в Беларуси, например, на 30% процентов сократились посещения ритейла и так далее, на 5% увеличились посещения парков, к примеру. Яндекс свою карту самоизоляции выпустил со своими данными. Ну, например... Таких ресурсов и продуктов, конечно же, много. Но вот лично я, лично мой, так сказать, опыт, я около года использую такой продукт белорусского стартапа GenSensor. Это датчик, который ну, очень много всего замеряет, отправляет это в облако и визуализирует эти данные. И вот ребята, вот все показатели с этого датчика релевантные, проблеме вирусного заражения, агрегировали, например, до дашборда целевого инфекционный риск. Вот этот вы видите ситуацию в моей квартире за последние сутки по температуре, содержанию частиц PM1.0, влажности, CO2 и давлению. И исходя из этих метрик, удается выяснить конкретный инфекционный риск в данной квартире. Потому что вклад, конечно, важности есть определенные и так далее. А, то есть это то, чем уже можно сейчас пользоваться. И а, еще они используют те же данные, чтобы про, а, с некотор, со многими другими мировыми институциями, которые связаны с качеством воздуха, с, с Индией и с европейскими странами, чтобы на больших данных а, посмотреть риск, развития респираторных заболеваний, в частности COVID-19. То есть это один из многих примеров, просто я вот его видел, общался с создателями. В принципе, у меня все, презентацию с ссылками сброшу. Если есть какие-то вопросы, пишите. Ну, я думаю, пока мы делали, делаем этот кол с вами, появилось еще больше источников, еще больше данных больше инструментов, поэтому это действительно очень важный, интересный вызов. Благодаря коронавирусу, как я как связанный с визуализацией данных человек, шучу, что люди наконец поймут, что такое логарифмические шкалы в графиках. Ну и в общем все будет хорошо. Хотелось бы уверить. Спасибо, Вадим, за такое позитивное, позитивное окончание. Я вряд ли когда-нибудь пойму, что такое логарифмические шкалы. Даже, наверное, на смертном одре слишком для меня это rocket science. Но классная презентация, да, но мне кажется, визуализация данных — это действительно очень мощный инструмент. И вообще, у кого есть данные, тот самый крутой. Данные — это новая нефть, и это действительно очень важно — собирать, мониторить, сохранять и как-то за всем этим следить. Я думаю, что очень много действительно и решений, и продуктов сейчас ориентированы именно на работу с данными. Потому что, как вот написал в комментариях у нас Андрей, когда увидел ваши графики, купил в респираторе три, три недели назад. Так я думаю, что очень многие, если, ну, стартапы, могут, увидев какие-то данные, какие-то графики зависимости, могут начать заранее, чуть раньше там, делать свои продукты, чтобы успеть там, к какому-то, например, кризису, к началу кризиса. Если все это гораздо чаще и быстрее больше использовать, то, я думаю, всем будет, ну, если не совсем счастье, но, по крайней мере, будет гораздо легче. Если есть у кого-то какие-то вопросы к кому-то из наших спикеров, пожалуйста, поднимайте руку э, или пишите в чат, но ну, желательно наверное, поднимать руку, потому что в чатике много так, сообщений, э, обязательно мы вам дадим слово. Э, в принципе, наверное, все из наших спикеров выступили, я бы, возможно, э, предложила вам, э, предложила нашим спикерам и спикеркам, которые участвуют в коле, сказать, как вы вообще видите будущее и развитие каких-то Civic Tech продуктов, и есть ли еще не занятые ниши, что вот на ваш взгляд можно было бы сделать, но еще никто не сделал, не делает, например. Может быть, у вас есть какие-то идеи по этому поводу. Мы сегодня услышали очень много разных решений, многие из них, конечно, вокруг примерно одних и тех же тем, вот, единственное, наверное, это то, о чем говорил Павел, это вот внутренняя помощь врачам, между врачами, да, хотя в целом такие решения, наверное, существовали и до кризиса, но конкретно это, этот продукт ориентирован на помощь во время COVID-обмен информацией. Может быть, вы находили или думали о том, что может быть еще интересного? Есть ли у кого-то какое-то мнение по этому поводу? Так. Угу. Кажется, никто ничего. А, нет, я вижу. Хорошо, Дмитрий, давайте я вас первым включу, а потом Татьяну. Смотрите, есть <coughs> такой момент, что ну, гражданское общество и бизнес они очень гибкие, agile, да, они реагируют на вызовы моментально. Например, Академия она не поспевает если вы будете там искать статьи, да, то если вы запустите ключевое слово там civicbot, найдете там ну, единицы статей, да, а, поэтому один из таких э, ну коллов вот, <coughs> это описывать, а, доносить это а, да, decision maker можно писать прикладные какие-то а, публикации, чтобы они понимали, что это работает, да, там, а, civic apps, civic bots, а, а, вот это то чего не хватает а, горячая тема блокчейн и вот а, и по а, а блокчейн в чем вызов что а, там распределенные нераспределенные системы технически все организовать то есть например вот, я знаю несколько профессионалов которые до сих пор дискутируют были ли а, электронные выборы на трубочейне или не было да? критики говорят там вот он не совсем блокчейн там оптимисты говорят нет а вот там вот был кейс а вот там да то есть есть несколько десятков статей, как это может быть, концептуальные схемы прекрасно, но где голосование, где выборы онлайн, и каждый там может проконтролировать, и что-то не просто на блокчейне а, оглашение результатов, контролирования, а вот именно сам процесс голосования, а? А, это один из вызовов. Искусственный интеллект, да, там в ЕС институтах сейчас происходят как раз консультации, они пишут там законодательство на эту тему, поэтому если у вас есть пожелания, заходите на платформу, пишите свои предложения, там по вопросам этики, технологии, связи с полисимейкингом. Вот сейчас просто такое окно возможности, когда можно повлиять на политику Европейского Союза. Спасибо большое. Дмитрий, я, наверное, еще хотела чуть-чуть добавить, добавить о, о том, допустим, что я еще знаю из Беларуси, какие примеры. Ну, во-первых, наверное, пример, который на виду, это то, что мы делаем с Российской правозащитной организацией «Рывком Свобода». Мы сделали карту нарушений, мониторинга нарушений digital, цифровых прав во всем мире. Мы замахнулись на весь мир, собираем партнеров и отмечаем, какие ограничения цифровых прав были приняты в той или иной стране. Мы ну, и одна из наших целей, конечно же, это посмотреть, а что будет, когда закончится пандемия, отменят ли эти права или не отменят, это прям ну, отменят ли ограничения или не отменят, это прям отдельным uh, пунктом у нас идет на карте uh, и стараемся собирать эту информацию, да. Еще, наверное, я бы сказала, что очень много активности сейчас идет на платформах петиций и на платформах сбора денег, uh, на какие-то ответы, опять же, там, собирают деньги на то, чтобы купить респираторы, собирать деньги на то, чтобы отвести продукты, пожилым людям где-то в деревне, собирают деньги на то, чтобы там еще что-то приобрести, какие-то там халаты или помочь непосредственно какой-то больнице, или купить еды и отвезти врачам, которые круг круглосуточно там находятся. Это, наверное, тоже одни из таких решений, которые были придуманы до, до коронавируса, но сейчас стали достаточно активными и востребованными. И это, ну, очень интересно. Я уже, так же, задавала этот вопрос, ну, задаюсь этим все больше, что, что же может быть, когда все закончится, как можно переформатировать те решения, которые уже придуманы. И, наверное, это одна из штук, которая, ну, которые, может быть, стоит обсуждать и больше на это уделять внимание. Хорошо. Что у нас... У нас тут был какой-то вопрос... А, по поводу, а, может быть, кто-то из спикеров и спикеров знает, есть ли какие-то civic продукты, которые э, как-то помогают правам человека, не только цифровым правам, да, но и как-то мониторить, либо защищать, может быть, кто-то что-то такое встречал э, в своем опыте. Есть ли у кого-то ответ? Кажется, кажется, нет. Да, я думаю, что это тоже один из вопросов, но мы уже упоминали, какие это могут быть права, это может быть там и право на здоровье, и, и, и право на передвижение, и, и право там, ну, мы еще отдельно говорили про то, что могут быть большие проблемы у уязвимых групп, то есть это те люди, которые находятся в местах лишения свободы, в каких-то закрытых учреждениях, типа интернатов, психоневрологических диспансеров. Uh, и так далее. И uh, мы отмечали, что это могут быть проблемы с, возраст... с новашним насилием, uh, но, кажется, каких-то решений конкретных пока что еще нет, наверное. То есть я знаю, что работают с те же горячие линии, uh, и работают они сейчас гораздо больше, из того, что я слышала от коллег, по крайней мере, в Беларуси, что обращений стало больше и случаев стало больше, но какие тут решения, пока что, к сожалению, не знаю. Тут еще был вопрос от Павла к Вадиму. Исходя из анализа, какие челленджи нас ждут в ближайшем будущем, на чем нам всем стоит фокусировать усилия, чтобы максимально к ним подготовиться. Может быть, Вадим, у вас есть ответ на это? Так, Сейчас я вас включу, только подождите минутку. О. На самом деле сейчас все ответы ну, я бы сказал, что готовиться стоило раньше. Просто когда еще месяц назад, например, я пытался задать э, такой в Фейсбуке вопрос, чтобы коллеги-журналисты действующие спросили у Минздрава, там, проверено ли там разводка кислорода, например, э, какое количество аппаратов ИВЛ и есть ли тендер, не Пресс Представитель Минздрава написала, что я ипохондрик. Ну, как бы я сказал спасибо за уровень телемедицины в стране, но когда спустя 4 недели после этого просто в спешке начали открываться тендеры, выяснилось, что в какой-то там больнице где-то проблема с разводкой кислорода и прочее, но, но это уже было чуть-чуть поздно. Еще раз повторюсь, все было с большего понятно еще в январе, и почему люди не готовились тогда, то есть можно было... У Беларуси были очень хорошие, может быть, до сих пор хорошие стартовые возможности. Это и количество врачей на душу населения, количество мест. То есть сам принцип медицины, я, ну, я сейчас могу ошибиться, медицины катастроф. То есть если в Америке точечно, там доктор хаус тебя лечит за много тысяч долларов, и не рассчитано на массовые мероприятия, у нас и санаторно-курортные лечение. Ну, было много плюсов, ими можно было эффективнее воспользоваться. Что будет сейчас, ну, прогнозировать, мы под... видно по данным, что где-то где вспышку удается сгладить. Но что случится после отмены карантинных мер, там, где кривая загибается, в смысле, в хорошем смысле слова, загибается, то есть она останавливается, рост смертей или случаев, сейчас прогнозировать сложно, поэтому, мне кажется, Собственно, что большинство возможностей мы пропустили, но сейчас э, можно пойти... Все же мы знаем про угрозы экономики, все мы видим, что уже происходит. А, еще страшнее того, что произойдет через месяц, два и так далее. Поэтому, ну, на мой взгляд, путь может быть действительно точечной защиты уязвимых групп а, и э, постепенное а, увеличивание мощности. Потому что действительно санатории есть, то есть можно организовать вот не такой госпиталь Неттингееву, как в Лондоне, замечательно, а сделать это на базе каких-то ледовых дворцов и так далее. Ну, важны ресурсы, деньги, данные нам будут говорить правильно это или нет, если данные будут правильные. Так что... Спасибо, Вадим, да, такое... Очевидный очевидно, классный вывод. Нужны, нужны деньги и ресурсы, а еще немножко времени. Данные, да, наверное, они врут, это, конечно, интересно. Как бы, вот, как бы вот данные вывести на этот вот передний план? Я не знаю, каждое утро всем показывает ближайшие и чуть дальнейшие... Выводы по данным, что у нас ждет, если вот вы говорите, что в январе уже было все известно, это, конечно, интересно. Мне кажется, что э, до сих пор не все в, верят в опасность, там, не знаю, в какие-то угрозы, связанные с коронавирусом, а вот э, в, по вашим данным в январе как бы всем уже все было понятно. Но это уже, наверное, чуть отдельный вопрос, как как донести до людей. А так, что у нас еще в чатике? Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, попробуйте поднять руку, вот там, где список участников, снизу у вас будет raise hand, либо написать свой вопрос в чатик. Если кто-то хочет из наших спикеров и спикеров что-то добавить, тоже мне как-нибудь маякните, я вас включу. У меня просто нет, этого, нет этой руки, поэтому я включусь сам вашего позволения. Слушайте, ну, я тут послушал, все, все суперинтересно, особенно вот этот вот опыт из самоорганизации, уже там попыток, попыток это все как-то структурировать, и работа с данными, и все остальное. Вот вопрос, типа, что из этого выстрелит, то есть какие какие... где залог успеха, ну, то есть что, что поможет всем этим civic tech проектам, которых там, наверное, уже тысячи, хоть как-то поменять ситуацию? То есть мне кажется, что здесь важно было, ну, то, что важно называлось, да, то есть э, на это все тоже нужны ресурсы. То есть здорово за 25 рублей запилить э, там классный сервис для врачей, но если это масштабировать и выводить действительно на такую очень серьезную работу, то на это все нужны деньги. Деньги можно взять двумя способами, как минимум. Ну, то есть понятно, это может быть либо внешнее финансирование, там куча донорских организаций, которые готовы, куда-то потратить свой бюджет, тем более, что семинаров у нас полгода точно не будет точных, будет что-то другое. Плюс есть еще внутренние системы, ну, то есть ну, внутренние возможности, краудфандинг и так далее. Вот тут на примере Беларуси, в первом, как бы, первый, в первом случае, во втором есть проблемы. То есть первый случай это то, что, например, в Беларуси ну, практически парализована вся система международной помощи. Поскольку для того, чтобы получить хоть какие-то деньги извне, там от каких-то международных фондов, нужно сначала, чтобы они поступили на, в департамент по гуманитарной деятельности, после этого нужно получить разрешение и так далее. Я не знаю, сколько должна продлиться эпидемия, чтобы эти деньги хоть как-то попали вот в этот период. Это как бы первый вопрос. Второй вопрос с краудфандингом. Все это здорово. Но, опять же, в Беларуси есть ограничения, ну, все средства, которые, например, мы можем собрать для того, чтобы помогать врачам, мы с этих денег должны заплатить налоги. Все эти краудфандинговые платформы, они, опять же, собирают деньги только от белорусских граждан, которые находятся здесь, в Беларуси. То есть, если даже диаспора захочет помочь, у них ничего не получится, то есть, никаких международных переводов не будет. Uh, и это, конечно, ну, серьезная слабость, То есть понятно, зачем это все делалось все эти годы, но вот сейчас есть, допустим, та же петиция, которая просит хотя бы на время коронавируса uh, смягчить эти правила для того, чтобы можно было хоть как-то uh, находить деньги на вот такие вот срочные инициативы. Мы посмотрим, что из этого выйдет, но вот мне кажется, uh, первый вопрос uh, эффективности этого всего и uh, как бы да, эффективности и масштабируемости. Первый вопрос ⁇ это деньги. А второй вопрос ⁇ насколько государство готово включать а, все эти сервисы в свою инфраструктуру. Потому что, ну, как бы, если государство будет делать что-то параллельно, а гражданское общество будет делать что-то параллельно, эти процессы никак не будут пересекаться и взаимодополнять друг друга, ну, я не знаю, что мы получим, но получим две какие-то, ну, так себе работающие параллельные системы. И вот здесь, да, нужно находить какие-то возможности для диалога. Ну, это очень банальные вещи но, тем не менее, это так, на мой взгляд. Да, спасибо, Алексей, за <соценно> ценный комментарий. Мне очень немного грустно стало от этого комментария, что вот я слушаю, да, в Беларуси такая вот ситуация, но мне кажется, что у коллег из других стран это все полегче про происходит, к счастью, наверное. Что можно сделать с этим в Беларуси? Ну вот пока что это такие решения, использующие Civic продукты, это петиции и обращения. Посмотрим, что из этого выйдет если ни у кого больше нет вопросов я наверное, предложу на этом заканчивать, мы уже вот поговорили полтора часа, и кажется, разговор был не самый, не самый скучный а даже достаточно интересный я хочу сказать спасибо всем нашим гостям и гостям и Татьяне, и Дмитрию Вадиму, Павлу и Василине спасибо за то, что поучаствовали за то, что рассказали все, что вы знаете если у вас будут какие-то пожелания, дополнения и, и хотите зачем с чем-нибудь поделиться какими-нибудь ссылочками, то присылайте нам, мы все это включим в пост-письмо всем, кто участвовал в презентациях и всем остальным. Вот. Еще раз спасибо за разговоры, будем тогда прощаться, всем хорошего вечера и, надеюсь, до скорых включений в наши новые ивенты. Спасибо всем и до свидания.